Большой театр приглашает всех на ежегодный оперный марафон. Громкие премьеры, яркие постановки и звезды оперного Олимпа на одной сцене. С 13 по 21 декабря Минский международный рождественский оперный форум. Генеральный партнер проекта «Банк Белвеб.